Попробуем народное средство очистить печку от сажа Говорят, кожурки от картошки. я не буду кожурки собирать. целый проблю сейчас. И попробую закинуть. Специально не очищал стекло на печке, чтобы сажу было видно. Я думаю, если очистится сажа и со стекла, то с дымоход тоже должно. Сейчас посмотрим. зарубил штучку 5-6 картошка в принципе если сработает то по-другому дешевле любого средства от очистки дымоходов сейчас принесем печка в сажа сейчас туда вот просто закидаю картошечки Есть эффект, нет эффекта. Кстати, пахнет картошкой, уже печеной. Грустно, да? Все. Ждем эффекта. Я думаю, минут. За 10 все должно прогореть. Посмотрим разницу. Ну, что хочу сказать. В принципе, сажа стало меньше действительно на дверке. Это, конечно, не вот типа панацея, но наверное, работает картофель. Еще попробовать, может быть, высушить картошку. Может и так, или крахмал добавить, не знаю, какое свойство, вещество, вернее, какое-то позволяет сжечь сажу. Но стал почище. Да, реально, если было непрозрачно, сейчас сажа с дверки сгорела, во всяком случае, где небольшой налет. Покажу, как я очищаю стекло, защитный, вот тут. Печки от сажи. Это же дополнительное отопление. Как, как и вот все, в общем-то, элементарно. Вот. Берем тряпку, мочим в воде сажу. Вот такую вот Абразивный материальчик. Смотрите. Вот. Великолепно не надо. Никакого средства, никаких там доместусов. Личные сажи. с водичкой свеженький будет обалдеть что было и что стало корен Другое дело. Камин.